Сегодня в нашей традиционной рубрике «Home Lazy Tag, домашний лазер-так, самый кастомизируемый домашний лазер-так. Судя по тому, что написано на упаковке, сайте, есть некая основа у системы LaserMat, на которую довешиваются различные прибамбасы, и из одного простого бластера делается много-много разных бластеров. Помимо этого есть датчики, которые могут быть датчиками на жилетах у людей, датчиками на любой части тела у людей, и также выполнять роль обычных мишеней для тренировки, когда играть особо не с кем. Если вы готовы приступить к обзору системы домашнего лазертага LaserMed, или LaserMed, тогда... Хоу! Лазертаг! Идеальная лазерная игровая система без проводов. Прокачай свой бластер. Более 150 комбинаций. Крутая перезарядка с помощью модуля дробовика. Согните бластер на 90 градусов, чтобы выстрелить из-за укрытия. Будь незаметным как снайпер и стреляй на 65 метров. Порази 5 целей за один раз с модулем мультивыстрела. Коробочка красивая. Немножко в магазине, где мы приобретали, она уже была подтвер... повреждена. Надеюсь, что это не скажется на качестве самой игрушки. На обороте, собственно, написаны основные фишки этого оборудования. Как заявляет производитель, работает дома и на улице днем и ночью. Есть вариант тренировки, то, что я вам уже говорил, мы вешаем мишеньку и... Тренируемся в нее попадать. Есть краткое описание нашего основного бластера, у которого есть спусковой крючок, подсветка, световой эффект, есть динамик а, и есть выбор команды. Здесь есть две команды. Это команда А и команда Б. А, помимо этого, рассказывается о том, что есть на датчиках, которые выполняют роль жилета или мишени Есть световой индикатор жизни, есть динамик Есть переключатель режима, он же переключатель команды И есть приемник инфракрасный Есть некое пластиковое приспособление, которое может выполнять роль жилета Куда навешивается этот, собственно, приемничек Ух ты! Это бустеры То есть э, есть скажем так, пушка, на нее навешиваются бустеры. То, что мы ошибочно в магазине приняли заглушитель, это на самом деле ускорятель, то есть устройство, которое позволяет увеличить дальность стрельбы один на 15 метров, второй на 20 метров, то есть в общей сложности на 35 метров. Со всеми ускорятелями, если это можно, сделать 50 метров. Вот у нас тут все варианты. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять вариантов оружия можно собрать из этого всего. К справедливости ради, некоторые варианты отличаются только прикладом. То есть, это никак не влияет на то, как это работает. Но, тем не менее, значит, есть тактическая рукоятка. Модифицируемый комплект. Красота. Ну, в общем, коробочка красивая. Тут, в принципе, все понятно. Пора, пора залазить внутрь. И достаем наши игрулечки. Вот так вот выглядит мишенька. Ту -ту -ту -ту Тони Старк. Две мишеньки. Пушка номер один. Пушка номер два. Жилетики. И ремешки для жилетиков. Пока по ощущениям все очень приятненько. Инструкции быстренько посмотрим, что мы тут имеем. Так, это все. В принципе, все понятно. Никаких особых дополнительных опций у системы нет. Как в предыдущих лазертагах домашних, которые мы изучали. Нужно понимать, как кастомизируется эта система да то есть как вешаются навешиваются эти всякие обвесы дополнительные устройства вот она базовая пушка и можно из нее делать то что тебе хочется хочешь ее так собери хочешь вот так вот собери то есть можно тут в принципе можно развлекаться у меня такой супер пистолетка или вот например вот так я могу сделать до да, снять эту рукоятку и сделать себе такой этот Шотган, Дробовик. Качество пластика вполне себе приятное на нюрфах. Такой же, очень похожий пластик. Все, все достаточно аккуратненько не, не выглядит уж прям совсем такой китайской безделушкой. Блин, прикольно, что можно, конечно, заниматься. еще все такое быстрое. Быстренько собрал себе пушку и пошел в бой. Так, батарейки заряжены. Значит, в процессе прочтения инструкции нам сказали, что с использованием вот этого вот бустера мы получаем дополнительные патроны. То есть вместо 10 базовых выстрелов мы имеем 15. Это надо попробовать. Для перезарядки нам необходимо... Так, проверяем количество выстрелов. Раз, два, три, четыре, три, А, 25 выстрелов с бустером. Что у нас будет, если снять бустер? Перезаряжаемся и смотрим. Раз. Звук поменялся. Так, итак, что мы видим? Значит, это устройство все-таки создано не только для увеличения дальности. Вот я сейчас заметил, что здесь есть, собственно, коннекторы. А меняется звук и меняется количество патронов, помимо дальности. Так, присоединили. Ага, то есть надо все-таки перезарядиться. Так, теперь вопрос такой. Работает ли также вот этот вот? Да, здесь тоже есть коннекторы, перезаряжаем, и у нас должно быть 25 выстрелов. Другой звук. Так, ну выстрелов, по-моему, было все-таки 10. С этим 25 выстрелов, то есть это самая четкая штуковина. С этой 110 10 выстрелов. Меняется звук, меняется световая индикация. То есть, когда мы снимаем эту штуку, у нас так огонечек бежит туда. Теперь мы одеваем эту штуку. И огонечки расходятся в разные стороны. Ну, как я и сказал, такая имитация дробовика. Значит, здесь вот с этой большой штукой. О, он тоже бежит, но потом еще повторно бежит с центра. А, еще вот здесь два огонечка загораются. Ну, в общем, визуально все это а, отличается. Так, как обычно в домашних лазертагах, в лазертагах никаких приемников в самих пушках нет. Для того, чтобы поражать соперника, нам требуются вот эти вот замечательные устройства. Они могут работать в двух режимах. Это режим Battle, режим битва и режим тренировка. Также могут быть две команды. Команда А, команда Б. Для установки этой штуки, например, на какие-то стены, есть вот такие устройства. Мы крепим эту штуку к стене и затем просто вставляем вот так вот эту штуковину. Для того, чтобы играть со своими друзьями, у нас есть вот эти вот жилетки, в общем, надо с усилием вставить эту штуку до щелчка дойти, чтобы зафиксировать ее. Ну и, соответственно, ремешочки, ну, в принципе, нормально. Мне стало интересно, тут еще в инструкции есть история про различные виды стрельбы. Нажмите и удерживайте крок не менее трех секунд, а затем отпустите для нанесения большего урона одним выстрелом. То есть вот, раз, два, три. Такое чувство, что это все-таки очередь. Да, и вот у нас кончились патроны. То есть... А, может быть речь идет о том, что с этим бустером я умею стрелять очередью, а с этим я умею стрелять... <реклама> да, да, да, да, да, точно. Это Quake 3 Арена. Бум. Класс. Итак, э, что мы имеем? Две команды, команда А и команда Б. Значит, каждый игрок одевает на себя вот такую штучку, у него 20 жизней. При этом, соответственно, когда мы начинаем стрелять, вот, каждое попадание теряет жизнь, меняется индикация, и при потере четырех жизней теряется один огонечек. всего пять огоньков. Соответственно, вот мы продолжаем стрелять. Так, у нас кончились патроны, но у нас здесь осталось только 12 жизней. Продолжаем. Считать это все достаточно бессмысленно, надо будет только проверить, сколько отнимает жизни супервыстрел при другом бустере. Так, значит, когда у нас остается мало жизней, у нас ничего не происходит, но на оставшихся получается в 8 жизнях когда остаются две лампочки он издает звуковой сигнал что мол товарищ будь аккуратнее иначе твоей жизни скоро кончатся Итак, что происходит когда жизни кончаются звук отключения и вот этот вот супер звук значит наверное это сделано для чего очень громкий и достаточно звонкий звук который сообщит всем игрокам что кого-то убили и не получится сделать быстренько так тихо оп, оп. а меня никто не убивал меня никто не убивал у меня полной жизни я вообще нет нормально вот этот вот звук он сразу даст знать всем твоим друзьям о том что ты был уничтожен теперь давайте посмотрим переключим на команду b эту штуку значит вот так вот она у нас зарядилась посмотрим сколько жизни отнимает супер выстрел с нашего шотгана и так О, сразу четыре жизни то есть в принципе попытались сбалансировать да здесь есть скорострельность и 20 патронов здесь остается 10 патронов внимание игроки которые будете играть в эту штуку здесь есть э, фишка которая не сказана в инструкции можно передержать э, супер выстрел поэтому старайтесь все-таки не не задерживать его слишком надолго то у тебя кончатся патроны А нет. Стрелять я могу продолжить, но просто выстрел слетает и не убивает соперника. Вот, видите, я сейчас держал чуть поменьше силу выстрела. И надо, в общем, не меньше трех секунд. Раз, два. Вот, это одну жизнь я отнял. А если я сейчас задержу? Раз, два, три. Вот это я сразу снял четыре жизни. Что случится, если мы сделаем супер пушка? Сколько у нас будет патронов? А, у нас остался автомат. То есть супер выстрела у нас нет. Очевидно, и выстрелов у нас осталось 25 просто. Со слов разработчика, у нас увеличилась дальность стрельбы. Узкий пучок, длинный тубус, все дела. Вот теперь самое мощное оружие из линейки Лазер мед у меня в руках. Так, у простого пистолета тоже есть супер выстрел. В общем, э -э, делаю вывод, вот это самая бесполезная штуковина во всем этом наборе. Ну, за исключением еще тактической рукоятки и приклада. Вот это вот все. И, кстати говоря... Кстати говоря, то у замечательного производителя LaserMed есть отдельный набор вот этой вот штуковины. Типа продается вот три штуки. Приклад, супер бустер и рукоятка за 1700 рублей. Не ведитесь, это никому не нужна фигня. Лучше купите гранату. Так, хочу еще быстренько-быстренько-быстренько попробовать режим тренировки. Чем он отличается? Она атакует... Вы поняли? То есть в режиме тренировки вот это устройство работает умнее, чем базовая база Кузара. Она может наносить урон. То есть смысл не только в том, чтобы подстрелить ее, а смысл в том, чтобы от нее скрываться. И это очень прикольно. То есть по факту у тебя есть соперник То есть ты можешь установить дома несколько таких мишеней И реально от них надо уворачиваться Потому что в какой-то момент он начинает тебя атаковать Я правда не понимаю Нет, и жизни заканчиваются 20 жизней у нее, 20 жизней у меня Слушайте, ну это прям, прям круто То есть на этой штуковине есть и излучатели Она может работать как наше устройство экзотаговские, когда они в режиме ворот, могут наносить урон игрокам и не давать им пройти. Есть, правда, как-то очень короткий промежуток, очень быстро стреляет. Ну, очень мощный излучатель, он прям стреляет в потолок, тут все засвечивает инфракрасным лучом и в какой-то... А, вот он, диодик, собственно, да, он тут прямо это, открыт. Вот с этой стороны приемник, вот с этой стороны излучатель. И он прям... То есть, на самом деле, при... Вот в таком вот положении оно друг другу убивать не будет Извините. будет единственное я так и не понял почему нет кнопки вкл-выкл на автомате то есть он просто уходит в сонный режим и таким образом типа не разряжает батарейки но мне кажется что все равно разряжает и поэтому не знаю чего сложного было сделать еще один тумблер вкл-выкл ну посмотрим на Гранату. Знаете, что мне эта штука напоминает? Четвертый эпизод, да, такая... И мне кажется, она работает -то так же прям. Такой шарик в мягких пенопластовых э, штуках. Блин, ну если такая штука в голову прилетит, все равно, конечно, будет больновато. Поэтому, если вы купили себе или своим детям такую игрушку, Кидаем ее, как шар для боулинга. Вот так вот. Из-за угла вниз так. Она выкатывается и взрывается. И такие броски, я думаю, что лучше запретить. И, насколько я понимаю, что у нее нет э, команд. То есть, эта штуковина уничтожает всех игроков. Ну, собственно, как и граната обычная. Тоже она не выбирает себе жертву. Итак, изучив инструкцию, мы узнали очень много неинтересностей про вот эту вот штуку. Во-первых, у нее есть вот такая вот штука, которая вешается на пояс. Ну, правда, вот эта вот штуковина сделана не очень хорошо. Она явно сломается через первую же игру. Здесь есть динамик, здесь есть излучатели инфракрасные во все стороны. То есть зона поражения 360 градусов. Есть кнопка включения и есть установка э, таймера. То есть вот каждый раз, когда я нажимаю на кнопку, я добавляю несколько секунд к таймеру. Чтобы активировать гранату, мне нужно вырвать чеку. То есть мне нужно взять... И она активирована. <класс>, Класс, это очень прикольно. Секунд 6 должно быть. <класс> Очень круто Теперь, чтобы активировать ее повторно Мне надо снова заткнуть чеку И потом снова ее открыть Уровень урона, который наносит эта граната Зависит от того, как далеко я нахожусь от Собственно, игроков Команды Ну, соперника или команды Союзников Максимум 9 жизней Это при самом близком расстоянии И минимум одну жизнь, если я нахожусь очень далеко Поставим ее на 3 секунды И так, вот здесь она у меня будет Так, итого здесь у меня пропало две лампочки, а здесь одна лампочка. Это говорит о том, что здесь я потерял где-то ну, от 4 до 8 жизней, а здесь я потерял от 8 до 12 жизней. В принципе, ну, как и все остальные домашние лазертеги, которые мы обозревали, для дома, ну, наверное, прикольно и интересно. Кастомизация действительно есть, она действительно работает. Разные опции дополнительные при бомбасы Все это есть. Граната это очень прикольно В принципе, она, наверное, работает точно так же, как граната в, в неаренном лазертаге от производства Лазервар, Форпост или любого другого европейского производителя. Если это так, пишите в комментариях. Но здесь мне понравилась, конечно, концепция с чекой. В как бы ничего особенного. В общем, в нашем рейтинге, наверное, я поставил бы эту штуковину... Ну, у нас первое место занимает Нерф Второе место был, по-моему, Лазер X. Да, потому что у него были жизни, разделение на команды, все вот это вот Наверное, вот где-то рядом с Лазер Иксом, в принципе, интересная штука Можно покупать ее детям и, в принципе, даже с детьми можно поиграть Но это все еще неровня любому арендному Лазертагу.